Не особо много места, не знаю тут сколько в процентном соотношении, но какое-то место занимает. Вообще, если хотите, чтобы это было а, больше текстур, это шлем поглотил. Ну, на что, допустим, в вашей игре там или в рендере будет особое внимание. Если это голова, то, конечно, чем больше она занимет вот этого пространства квадратного, тем лучше. Тем качественнее будет текстура и вот так как она мало занимает то есть текстура будет не особо ну там качественно и выбираем там ну, любой любой материал металла и помещаем его, помещаем его в эту папку этот слой можно удалить получилась у нас металлическая голова вот такая вот полностью из металла здесь вот какие-то непонятные штуки в развертки который запекал видимо там что-то попало туда в принципе можно в фотошопе это все убрать но не в этот раз как переключается карта вот видите здесь можно переключать карту c нажимаем и нам base color H, roughness metallic нормалка, ambient occlusion ну и так далее может что вернуться нажимаем m это материал так, есть у нас такое дело. То есть основу мы подготовили. Теперь добавляем сверху еще один слой. Ctrl-G нажимаем. И здесь э, назовем э, Paint краска. Paint. добавляем маску на него черную и добавляем сюда Add Color Selected нажимаем эту пипетку и выбираем интересующий нас цвет это у нас вот этот зеленый видите да? он перекрасился то есть сверху металла не mm -hmm. легла Легкий цвет, который идет стандартный э, слоя фил заливки. То есть внизу у нас металл. Те, которые элементы находятся сверху, они, ну, это как бы послойная идет здесь покраска, и тот, который элемент сверху, тот важнее, главнее. То есть он будет перекрывать нижние, нижние слои. А верхняя часть, это у нас просто маска, которую мы выделили цветом. То есть, это у нас отвечает за это дело ID карта. Вот это вот ID карта. Вот она. Ой, это альбедо. Вот это. Материал ID. ID map, короче. Цветовая карта, по которой можно красить. Вот за это она отвечает. За разделение. Видите, у нас разделилась. Уши отдельно стали. А, я, по-моему, что-то неправильно выделил. Или нет? А ну-ка, еще раз Ага, я неправильно выделил. Ха -ха. Ну, ну, сейчас надо проверить. Да, получается, я нижнюю часть выделил, а нужно та верхнюю. О -о -о. Так, ну, бывает, бывает. Что сделаешь? Да, я неправильно выделил. Ничего страшного, сейчас мы это быстренько попробуем. Это можно все зарисовать. Вот так вот. Так. Верхняя же нам часть -то нужна. Так, верхняя часть и посмотрим, куда она там идет. Выделяем линию. как она выглядит здесь. Угу. Так. Верхняя часть получается, ну... Да? Так, здесь такой уголок идет и наша цель чуть ниже. Вот это. Так, ну что же, выделяем вновь. Так, а цвет. Цвет мы сейчас подгрузим. Так, и погнали. Да, все правильно. Ну что же, сделаешь. Все мы ошибаемся. Сюда, потом это сюда. Так, удастся мне... Нет, наверное, не удастся. Так, вот это, наверное, не сюда, сюда вот. Поехали вот так вот. Здесь, сюда. Так, это Так, отлично. Есть такое дело. Теперь нужно открыть файл с цветом, который мне нужен. Кисть нужно выбрать. Забираем оттуда цвет. И заливаем. Всё. Пересохраняем файл. Заодно вы посмотрите, как, как исправленную текстуру э, ну, рабочего вот IDMAP вот, э, можно включить. Вот она э, сохранилась там, да, но она автоматически здесь не обновляется. Правой кнопкой нажимаем и здесь нажимаем Reload. Появилось такое то самое, но это еще не все. Нужно перетащить ее обязательно опять сюда. Кладс. Оп, видите, все изменилось. Пересохраняем это дело. Всё. Немножко я там ошибся, но что же делать? Все мы, все мы ошибаемся. Так, и в общем, эм, с помощью цветовой маски, вот этой вот, да, Color Selected, мы закрасили нам нужные элементы. Теперь переходим на нижнюю часть, и эта часть будет отвечать за цвет. Ну, также можно оставить и э, этот э, rough, Hedge, Metal, вот эти все дела. Хейдж нам не нужен, ну, возможно, одним одним одним слоем обойдусь, а может и нет, ну видно будет. Если зададим цвет какой-нибудь, там, в общем, у меня цвет идет желтый то есть шелтый цвет. Надо включить металлик, слой металла, чтобы он перекрывал а, нижний слой. Включаем C и найдем слой здесь металл. Металл. И, то есть его надо перекрыть. Чтобы тоже замаскировать это все дело, чтобы он не просвечивался сквозь краску. Нажимаем M, переходим в материал. И вот у нас получился вот такой вот слой краски сверху. То есть мы с вами закрасили металл. Можно сюда же добавить рафнес, чтобы был мега блестящий или наоборот мега мутный. То есть не, не зеркально отражающий. Вот, допустим, Новейшая краска да, блестит, как в автомобиле, только покрашена, даже не высохла, и она так блестит. Или как бы уже чуть -чуть слегка выгоревшая, да, матовое такое состояние краски. Ну, давайте оставим вот такой вот допустим, вариант. Вот такой вот матовый цвет получился. Мы сохраняем и можно перейти в настройки здесь и... немножко яркость, ну, не, не сильно. Чтобы лучше было видно, что мы тут с вами делаем. Еще можно было, возможно, я это сделаю, отделить вот по этим, да, линиям, которые запеклись из Normal Map, отдельные элементы в шлеме вот здесь можно отделить закрасить каким-то а другим э, цветом или даже материал какой-то другой создать здесь вот можно сделать тоже ну, чтобы оно было как-то дизайнерский какой-то ход сделать Линии эти можно выделить. И залить, допустим, каким-то из этих цветов. Ну, вообще, как там рекомендуется, чтобы не было модель как пугай, надо использовать там 3-4 цвета, да. Она будет более-менее смотреться. Ну, имеется в виду не цвет кожи, да, там палитра идет но она настолько практически незаметная но заметная идет основной цвет это белый такой розовый потом там кожа у нас неоднородная да там и синий присутствует цвет и желтый цвет присутствует и красный и розовый ну то есть целая палитра все это нужно делать но у нас модель механическая поэтому Идет покраска, и то краска тоже, как вы знаете, тоже имеет разные различные оттенки. Я хочу выделить вот эти вот линии, они будут у меня цветом как гребень вот этот. Да. да. Ну, посмотрим. Какой-то цвет будет. Может белый. Белая краска. Что мы делаем? Мы идем в сюда. Photoshop здесь вот так вот делаем и надо перейти в 3D Max чтобы найти эти линии если удастся их здесь найти а, нужно добавить материал если давайте добавим нормалку Нормал. Текстура. Вот это. И нажмем на отображение. Так. Ага, Это у нас идет не по развертке. Получается все эти вот линии. То есть я их ну, не планировал. Не планировал выделить, просто здесь выделил как именно форму. Это, конечно, проблема, но не настолько, чтобы не настолько, чтобы отчаиваться. Это можно сделать другим способом, то есть обычной кистью. Закрасить эту линию обычной кистью. Но надо как бы аккуратно, осторожно бы более-менее. Так, покрыли краской. Краска у нас старая и может иметь в себе различные сколы, различные там царапины, вмятины. Ну, давайте же это сделаем. Как это сделать? Значит, можно сюда кинуть карту, ну, то есть в ну, хейдж. же можно добавить новый слой, добавить к нему black mask. В настройках ага. убираем цвет, roughness, металлик, нормал и Оставляем хедж. высота. Сюда добавляем э, Fill, слой зал заливки. И здесь у нас есть гранжи. Карты гранжи Это черно-белые карты, в которых есть у нас интересующая карта, которая называется гранж Scratches. Вот она. Мы ее сюда перетаскиваем. И у нас получается, так как мы в основном слое вот здесь, это основной слой под названием paint да мы еще разделили на три слоя то есть вот основной цвет основы как бы на да? затем мы наносим последующие слои все это нас паркке аккуратненько И последующий слой я сделаю такие вмятины которые были на металле и значит потом просто сверху это все было закрашено так переходим сюда и здесь у нас вот это гранж scratches run что-то там есть настройки но сначала давайте перейдем сюда и поменяем Значит, чтобы у нас было не выпуклое, да, Normal Map, а вмятины. Поставили такие вмятины, они там жуткие. И вот этим слоем Fill мы дальше регулируем. Значит, Scale здесь поставим, чтобы соответствовало нашей модели размерам. Ну, примерно такие, да. Такого размера а, царапины. Баланс можно уменьшить. Не нужно, чтобы было много. Но здесь баланс именно на глубину воздействует. Мы это оставляем контраст. Пускай такой будет скреч качество. Оставляем а, тайринг. Нам не нужен скретч блюр, то есть а, размытие. Не надо. Ну, хотя под краской, да, но подразумевают что они там будут слегка такие, да, размытые. Ну, давайте 23. Uh, width. Тоже можно сделать чуть меньше. Так вот. Uh, scratch Length. Длина. Давайте вот такую стволя оставим. Masking. Uh, uh, scratch Dirtness тоже можно увеличить или уменьшить Но я уменьшу вот так вот так дабл скретч уменьшим спот точки тоже можно убрать их так, dust intensity, это типа пыль там какая-то, да? ну чуть повыше, чтобы повысим, чтобы ну, глубже были эти да, вмятины в этом шлеме. Так, что мы тут еще? Спот? dust ну все время, да, стайлинг тоже мы не трогаем. Контраст можно инвентировать Ну, оставим пока так Или можно можно сделать. В общем, здесь есть несколько вариантов, да. Проекции. Это UV. Потом несколько других вариантов. Ну, можно использовать трипланар И. Выбирать понравилось. Внутри Полонар мне не нравится совсем, поэтому я оставлю UV. Здесь вот ну, давайте сделаем два что ли такой вот мятины. И тогда нам нужно сюда вот перейти. Немножко здесь подрегулировать уменьшить эти вот грамные вмятины такие сделать их чуть меньше ну, то есть подбираем здесь нужный нам размер этих повреждений под краской вот такие вот они Sky будут баланс уменьшим, вот так что ли хорошо так это мы с вами добавили слой с вмятинами под краской это мы работаем с вами только над над краской самого шлема еще есть у нас здесь стекло будет Здесь я еще даже не решил, что будет. Может такая же самая краска, но здесь добавлю а, ну, какой-то рисунок из Альф. Тут, тут тут их предоставляется тоже огромное множество и можно еще выбрать вообще. Ну здесь будет другой цвет. Да. И, возможно, какие-то скопирую части из этого, из этих слоев и перенесу на другие. Но это будет позже. Так, что еще можно добавить? Можно добавить неоднородность краски. То есть добавить грязь. Добавим грязь. Добавляем очередной слой. Фил, добавляем к нему черную маску здесь э, изменяем цвет и ставим roughness roughness, ну грязь какая она там это может быть маслянистая грязь, да? Мас от масла, то есть она должна блестеть ну давайте что-то вроде масла опять к маске мы добавляем слой заливки fill и здесь у меня несколько параметров и давайте перейдем к и выберем какой-то гранж то есть каким образом будет у нас отображаться эта грязь гранж ну здесь по названию можно Фингер, что-то там Отпечатки пальцев Меня интересует, если есть тут вот такой грант, что дерт вот, есть скрач. Поцарапанный дерт. Uh, тоже скрэчит Грязь. Ларч какой-то. Различные здесь есть. Можно. Ну, давайте это что попробуем. Бахнем сюда. Ну вот что получилось. Цвет поменяем. Цвет масла. Он ну, такой коричневый. Что-то вроде. Коричневый такой. Или можно по-другому сделать... такой вот, выбрал я такой цвет, и делаем его чуть-чуть темнее, чем основной, что-то, что-то вроде этого, так, и у нас получилось, получилось, получились пят, пятна масла, Пятна масла у нас получили, получились. И можно опять же таки с помощью скейла сделать их больше, меньше. Или же выбрать вообще другую карту. Допустим, ну с такими явно, явными такими перепадами. Грандш вайп, как это даст и пыль. Ну и вот это что ли, как потеки такие не особо нравятся. А это, ну, тоже что-то не особо изменилось. Можно сделать фил э... тут какая-то новая, я никогда не понял. фил матч uv tile трипланар, что нам скажет? Ну, то есть нужно выбирать то что, то, что же нам понравится, конечно же, или не понравится. Ставлю UV. А вот какая-то брашет, какой-то полос. Вот просто как ляпки такие. Именно пятна масла. они кое-где видны, но это на что? Spain, Smell, Hollow тоже что-то так, что же выбрать? Grunge, Rust, Fine ржавчина ох вот это также можно скелом поиграться, сделать более явно и... Так, и также здесь регулировать можно баланс то есть как насколько видно ее будет сейчас перейдем в маску вот ее здесь видно то есть или она мега контрастная или такая не особо. И с помощью таких вот нехитрых э, движений мы можем добавить грязь на нашу модель. Также можно вращать здесь и смотреть, куда грязь наша хлюпнется. Ну, давайте, типа он там бежал куда-то и в лицо ему масло ляпнуло. Флёп. А, а, мне норм. И дальше побежал. Так, в общем, вот что-то вроде этого. Добавили, да? Так, у нас есть слой краски, слой измятин на металле. Сам металл есть. И грязь. Грязь можно также отрегулировать здесь. Roughness. Сделать, допустим, мега блестящий Roughness. То есть будет блестеть наше, наше, а, наше масло. Видите, вот. вот ближе. Если сюда, вот обращать внимание, то есть идет слой краски. И слой э, э, масло включил выключил ну можно примерно так вот оставить к примеру пускай будет, да. но вообще тоже с этим нельзя перебарщивать то есть э, э, какую-то знать меру и сверяться с референсами которые ну, допустим посмотреть на как делают другие люди, или надо посмотреть на реальные замасленные элементы, там в машиностроении любом, там все это можно увидеть. Как масло там капнуло, как оно выглядит на краске, блестит, не блестит, ну и тому подобное. То есть это как бы основные элементы я делаю, но можно еще добавить. Сюда...